День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пик Александр Шунин, и мы поговорим сейчас об информативной кампании. Видишь рельсы, встань на паузу. Уменьшается действительно статистика несчастных случаев, связанных с вот, травмами и трагедиями, которые происходят ну, на железнодорожных неправильном прохождении всевозможных железнодорожных переездов, но тем не менее... Вот есть ну, печальные примеры и в этом году, когда люди очень невнимательно идут и не смотрят по сторонам. И вот обо всем об этом, о целях компании, о том, как сейчас пытаются бороться с такого рода вот нарушителями, мы поговорим с нашим гостем у нас на прямой связи, главный технический инспектор Латвизелцельш Дайнис Званерс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А насколько мы понимаем, компания, вот это видишь рельсы, встань на паузу, призывает максимально обращать внимание на происходящее на в общем-то железнодорожном полотне. Никаких новостей в смартфоне, никаких переписок, никакой музыки. Смотри в оба и аккуратно иди и пересекай, да? А насколько часты случаи вот этого безрассудного поведения? И кто чаще так себя ведет? Подростки или люди в возрасте, или этим грешат и те, и другие? Ну, я думаю, что этим грешат и те, и другие. Мы такую статистику ну как бы не имеем, не ведем, не считаем, не стоим рядом с пешеходным переходом, например, и не считаем, сколько людей его пересекают с гаджетами в руках или с наушниками на ушах. Но мы видим после последствий, что имеются такие случаи, когда потерпевший ну, пользовался или телефоном, или наушниками. А как часто происходят сами э, случаи несчастные, ну, в этом году, например, уже 15 случаев э, имеем. Но я хотел немножко поправить, они не на пешеходных переходах и переездах, они наоборот, в основном э, на местах, которые ну, не предусмотрены для пересечения железнодорожных. То есть эти люди изначально нарушали правила, пытаясь пересечь железнодорожные пути вот в тех местах, которые не предназначены для этого, просто пытались сократить путь, шли через пути ну, просто на напролом. Правильно, в основном так. И еще одна категория людей появляется в последнее время, которые пытаются то ли покататься, то ли куда-то уехать на подвижном составе снаружи, и, которые ну, пытаются за него зацепиться и проехать какое-то расстояние. И это, конечно, не всегда кончается успешно. — Как вот показывают в каких-то фильмах в Индии, подбежал, уцепился и поехал дальше? Да. — Да, к сожалению, есть такие случаи, и, и пло... как, трав... как травмы получают люди в результате этого. Например, стопа отрезана, так нога, так и полностью летальные. Это совсем означает ума, конечно, не иметь. А кто несет ответственность административно, уголовную, какую-то другую в этом случае? Ну, ответственный, конечно, сам человек, который ну, принимает такое бесрассудное решение так делать. Поэтому мы и делаем компании свои. Хотим напомнить человеку, что... Ну, Думай о безопасности сам прежде всего, да, и ведь ничего такого сверхъестественного не требуется для этого. Для этого требуется немножко внимания и, и отложить в сторону, как и э, говорится, видишь рельсы, сделай паузу. Это значит, от, отложи в сторону телефон, сними наушники, капюшон, мысли свои, да, концентрируй. Э, на том действии, которое сейчас будешь делать, то есть пересекать железнодорожные пути, убедись, что не приближается поезд, и, и все будет хорошо, ничего твоей жизни угрожать не будет. С развитием, с увеличением количества точнее велосипедистов и людей, которые используют электросамокаты, стало ли больше несчастных случаев с использованием этих средств передвижения? Такие случаи появились, я бы так сказал. С самокатами инциденты есть, так же, как и ну, на улицах мы видим, также и вблизи железной дороги. Есть и, и люди, кто погибли на самокате, есть самокаты, которые просто кинуты на рельсы и оставлены. Так что появляются такие случаи. Они, они не очень много, но, но есть. А как правильно действительно пересекать на самокате переезд? То есть нужно ли сходить с самоката, его катить рядом или можно проехать? Ну, такого жесткого правила, что сходить нету, но это здравый смысл говорит о том, что ты должен выбрать такую скорость, чтобы... Ты успел до пересечения убедиться о том, что поезд не приближается и что пересекать можно, что это безопасно. Если надо, вплоть до остановки. Но это решение должен принять сам водитель этого средства, да? Ну, в принципе, несложно слезть и перекатить. Никуда не опоздаешь что за эти пару секунд. Ну, конечно. Подошел, подъехал, посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую сторону, убедился, что не приближается поезд. Пересек эти самые пути и поезжай дальше по своим делам. Ну, в чем проблема, казалось бы. Но э, э, Дани сказал, что даже паркуются на рельсах, но ну, это вообще идиотизм. В принципе, пора регулировать как-то эту сферу. Потому, потому, что, потому это же, что это же угроза просто вообще безопасности поезда. Ну, честно говоря, хамство пользователей вот этих всех болтов и прочих приложений, электросамокатов, оно начинает доставать, потому что бросают где угодно, посреди проезжей части, посреди а, тротуара, ну, вообще, ну, мне, в принципе, сложно себе представить, что должно быть в голове у человека, чтобы бросать, вот где попало. но это откровенно, я считаю, хамство, и давно пора регулировать, и, может быть, даже штрафовать через эти самые приложения. Они же, в конце концов, получают фотографии, ну, там, завершаешь поездку, ты должен прислать фотку. Да, вот припарковался. Причем в правилах ну, насколько... везде... При... Да, да, насколько я знаю, там, совет по безопасности, или как он правильно называется, – за это дело взялся и регулирование создается. Но поначалу, да, его не было и, и действительно даже даже толком не было пунктов, по, по, на которые как бы, ну, которые считать нарушено. А есть ли какие-то, возвращаясь к теме железной дороги и безопасности, и молодых людей, не знаю, встречи со школьниками, может быть, там вот превентивные меры, полиция, например, у них есть там ростовые куклы, они проводят уроки безопасности в младших классах. Железная дорога, как взаимодействуют со школами, может быть, даже с детскими садами в этом ключе? Да, мы работаем в этом направлении уже лет 20. На, на сайте www.dzirderedzidzivo.com указан телефон, где можно э, ну, сделать заявку, и наши специалисты выйдут на школу и, и проведут урок безопасности со школьниками. Мы это делаем уже много лет. Поначалу мы сами находили контакт со школами, да, но сейчас спрос довольно большой. И, и также и продолжаем, и будем продолжать это делать, потому что, ну, пока человек молодой, он более, более восприимчив, и, и, и на это надо закладывать ну, уже изначально понимание безопасности о, о тех последствиях, которые могут быть, и я думаю, что это работает, потому что э, детей и юношей среди потерпевших э, мало. В этом году нет нет ни одного, но ну, бывает по одному, по два случая год или или ноль. В основном потерпевшие это люди 30, 40, 50 лет, ну, которым вроде и все, и ума должно быть, и опыта в жизни хватать, и тем не менее, случаи бывают. То есть получается, что в 50 лет люди прицепляются к поездам или здесь вот больше подростков? 50 лет, может быть, и не прицепляются больше молодые, конечно, но среди потерпевших mm -hmm. в основном 30-40-50 лет и мужчины. Mm -hmm. Подавляющее большинство – это мужчины. И если проанализировать случаи в этом году потерпевших, то основная часть, представляете, лежали на пути, yeah. на рельс лежали. Ну, это связано как-то с, с алкогольным, алкогольным опьянением, с наркотиками, со да, здоровьем. Да. Это явно связано и с алкоголем или наркотиками. Но мы не имеем абсолютно точных данных. Не всегда мы получаем ну, такую справку, что он э, был в алкогольном опьянении. Я думаю, что у полиции это может быть и есть, потому что они тоже делают э, свое расследование. Но мы по косвенным причинам, по поведению... Или вот по, по самому факту, что человек лежит рядом с, с рельсами или прямо на рельсах, ну, я думаю, трезвый человек э, такого ну, трудно вообразить, чтобы делал. Насколько вообще вот, э, железнодорожный транспорт в черте города э, регулируется, ну, то есть я имею в виду скорость его прохождения вот по городу, каких-то мест, где могут ходить люди, ограждаются ли вообще вот железнодорожные пути от, э, от искушения просто срезать дорогу, чтобы ну, вот, перейти, переступить через рельсы? Да, у железнодорожного транспорта нет такого правила как автотранспорту что в черте города другая скорость скорости устанавливается ну из других критериев они разные в городе может быть и до 120 км в час да? но ну, может быть и 60 километров в час это другие критерии для скорости а места да мы понимаем что Ограждение но ну, снижает риск попадания человека на рейсов, поэтому стараемся ограждать территорию, кое-что уже сделали, и, и сейчас у нас буквально э, в, финишной стадии, э, в финишной стадии закупки э, один проект, который предусматривает больше 30 километров э, пути, что будет ограждено. Я надеюсь, что этот проект пройдет в эти сложное время, пока, пока есть все надежды, и если все будет успешно, то в течение следующего года мы его реализуем. А даже простые ограждения, вот, которые просто не дают проехать, например, на, на велотранспорте без остановки через, переход, через переезд железнодорожных путей, просто я помню, что в районе станции Мангали произошел трагический случай, когда мальчик погиб под колесами поезда, он просто не останавливаясь ехал на велосипеде и ну, не заметил, не успел заметить приближающийся поезд. И вот тогда уже вот, ну, установили после этого специальные заграждения, которые ну, ты должен объехать, и просто ты не можешь проехать на полной скорости. Ну да, да, да, как минимум такие, я знаю, точно сам ездил на брассе и в под путепроводом, тоже на железнодорожных путях стоят. И в какой-то момент тоже можно было ходить насквозь, ты назвал это великое искушение, под воздушным мостом на Бриебас. А потом mm -hmm. тоже поставили, нельзя теперь пройти, надо через мост идти. Очень правильно, я считаю, сделано. Но... Ну, вы знаете, эти, эти так называемые лабиринты, у них несколько как бы назначений. Во-первых, обозначить это место яр, яркой краской, да, во-вторых, особенно неэффективны там, где есть двухпутка, где два пути, и поезда в одном, по одному пути едут в одном направлении, в другом по другому, тогда этот человек как бы поворачивается лицом перед выходом на путь в ту сторону, откуда будет идти поезд. Ну и третье, да, это сбить скорость тех, ну, тех кто хочет лететь на, на транспортном средстве, да, но правило жесткого, что обязательно остановка нету, но, как я уже говорил, скорость нужно, нужно выбрать такую, чтобы ты успевал убедиться о том, что пересечение безопасно, да? если нужно, то это ноль. Еще ведь один, я понимаю, фактор с наступлением осени начинает очень рано темнеть и поздно светать, и вот это темное время суток, насколько оно играет вот такую ну, роковую роль, такую в, в увеличении статистики? Ну поскольку статистика ну, как бы не очень большая, да 15-16 человек в год мы не наблюдаем такую прямую зависимость от, от светлого или темного времени суток, но из таких логических соображений. Ну, конечно, в темноте, в темноте надо быть ну, еще более внимательным, но э, хочу сказать, что поезда тоже ездят с включенными прожекторами, да, с включенным светом, поэтому и это, это мы сделали ну, лет, наверное, уже 10 тоже назад. Э, раньше этого не было. Так что, ну, это тоже... Ну, наше действие в сторону снижения рисков. Ну да, в принципе, чтобы не увидеть поезд или электричку, это надо постараться, конечно. У него там волгу такая ну, горит. Это, это надо, чтобы твое внимание было занято чем-то другим. Да? Ну Слух вот мы возвращаемся. И, да. и глаза заняты чем-то другим. Капюшоны, наушники, смартфоны – все это откладываем при приближении к железнодорожному переезду. Речь только о безопасности и о внимательности, о здравом смысле, в конце концов. Да, что еще включают в себя вот эта компания? Будут ли какие-то ролики на радио, телевидении, буклеты? То есть вот мы уже говорили о том, что в школах там какие-то происходят специальные лекции. Вот в какой масштаб это в этой компании? Ну да, вы, так как вы и сказали, будут и, и ролики, и, и как бы речи э, в разных э, медиах в, в этих... Э, ну, социальных В сетях, социальных, сетях, да. социальных сетях, да. У нас есть сотрудничество там э, с некоторыми инфлюенсерами, с некоторыми ну, медийными компаниями, и, и везде этот призыв э, с разных, от разных э, людей э, ну, будет звучать. Ну что ж, удачи в этой информационной, информативной кампании. С нами был главный технический инспектор Латвия Сдельцевич Дани Ванерс. Мы говорили о компании «Видишь рельсы, встань на паузу» или «Остановись, чтобы жить дальше». Очень простой смысл. При пересечении железнодорожных путей нужно вылезти из смартфона, снять наушники, снять капюшон, поглядеть по сторонам, и только тогда спокойно и медленно... Пересекать эти самые рельсы, рельсы. Идешь. Это... И, естественно, только в положенных местах не, не переходить до пути. Это вообще идеальный вариант. Данис, огромное спасибо и хорошего вам дня. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго.